Здравствуйте! Мы сегодня готовим кукурузные бойлы. Это каналы Рыба Хвост. Нам сегодня понадобится куркума, желатин, соль, мед, кукурузная мука, яйцо. Вот. Будем сначала делать 200 грамм 200 не много. Так, берем яйцо. Так, добавляем туда чайную ложку где-то желатина. Так, добавляем меда. Меда где-то. Ну, вот так. Столовую ложку. Даем чайную ложку поли. Вот. Вымазала чайную. Ладно. муки а чуть -чуть пока добавляем. я потом покажу консистенцию какая получится постепенно вымешиваем, вот замешиваем добавляем еще все на глаз примерно и я вам скажу в конце, сколько муки у меня примерно вышло. Потому что я насыпала в мерный стакан. Вот. Мука у нас получается было насыпать 400 грамм. И потом высчитаем, сколько у нас муки было. Вот вот такая вот у нас. добавляем еще. Ну, okay. вымешиваем еще, еще вот так она вот такая более рыхлая так и я в самом начале вам забыла сказать что нам еще понадобится мука обычная пшеничная мука чтобы вот эта вот масса склеилась у нас вот она у нас такая вот получилась, она липкая, ее вот к рукам прилипает, добавляем чуть-чуть муки, чуть-чуть, все вот это вот вмешиваем опять, чтобы вот эта вот масса склеила, сейчас мы начнем более ее так, руками, вмешивать вот. еще вмешиваем пока она как бы, не будет перестанет прилипать к рукам более такая вот чтобы ее можно было вымешивать руками чтобы она не разваливалась не сильно сухая много смотрите не муки не пересыпьте потому что будет разваливаться как сухая будет вот она вот такая вот у нас получается чуть-чуть муки чуть-чуть все вот это Бойло можно делать с кукурузной муки. Может быть просто стандартный мед, желатин и все. Но если вы хотите, чтобы они были поярче, покрасивее, как бы говорится, то можно добавить туда вот куркумы. Но это не обязательно, это чисто для цвета. Поэтому можно добавить туда куркумы. Вот. Ну, немного. Ну, где-то чайную ложку. Вот. Я вам просто вот... Можно, если хотите, вы делаете сразу яркие, то добавляйте... Это может быть краситель, или куркума. Вот мы взяли куркуму. Вот. Она еще дает запах такой вот более... Более резкий цвет вы добавляете уже. вымешиваете хорошо его прям вот так. Вмешивайте. Можете добавлять как вам надо сильно. Просто чем куркума отличается от других красителей, конечно, она не так сильно, конечно, цвет дает, но она дает еще и запах для определенных бойлов. Поэтому... стар медом пахнет прям отлично так хорошо это уже более такое... пряная Даем отдохнуть чуть-чуть, ложим в пакетик, либо в лакопаленку. Даем отдохнуть пока. Тесту дали мы чуть-чуть отдохнуть. Я вам говорила, что в конце видео вам скажу, сколько ушло муки. Муки кукурузной ушло 100 грамм на одно яйцо одну котышку я уже раскатала у нас есть вот такое вот приспособление для... катать поруч вы увидите все это в дальнейшем видео так сейчас я вам покажу вот какое у нас получилось тесто вот такое вот оно рыхлое чуть-чуть прилипает к рукам Сейчас еще раз ну. одну котышку уже раскатала на бойло теперь раскатываем вы можете если у вас нету такого приспособления это сделать ножом резать катать аж такие колбаски Мерим. надо и такого размера вот, накатали мы такие вот колбаски и будем приступать к дальнейшей их разделки. после того как все было подготовлено берем доску для катки бойла. Вот, сделано своими руками вот. Ну, в дальнейшем, в принципе, будет обзор на это. Посмотрим, как, чего. Положили колбасочку, установили. Очень, э, очень важно, чтобы размер, на который вы будете катать, чтобы совпадал. Я вот сделал примерно, вот, двадцаточку сделал, вот, на двадцаточку я ее ложу. Закрываем крышку, задавили. Передерживаем и... Поехали потихонечку, чуть побольше, побольше брать оборот. Много дюжа тоже не надо. Вот. Сразу, конечно, все не получается. Вот. вот такие вот ровненькие, хорошенькие бойла получаются. Будем докатывать, потом сушить их. Мягенькие, хорошенькие. Вот с помощью доски мы накатали бойло размером 20, 15 и десяточка Маленькие бойла такие. При помощи доски этот процесс не стали записывать. Лучше это оставим на следующее. Это будет уже в обзоре доски. В любом случае, есть люди, которым интересно, как будет сделать доску. Вот Будет обзор доски размеры материал как делалось вот это вот все расскажем объясним вот. перейдем к нашим бойлам которые мы накатали теперь после того как накатали их надо проварить ну варить будем где-то мы минут минутки две так бойла мы поместили в фритюрницу и Сейчас на пару, мы не на пару, извиняюсь, на воде, их сварим. Ждем 2 минуты, и после чего мы их достаем и аккуратно друг от друга расставляем и начинаем сушить. Прошло 2 минуты, достаем бойло и начинаем сушить. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии. И обязательно, ну по желанию, в принципе, подписываемся на канал Рыбохвост. Мы сделали с вами лакомку для карпа.